конференция у нас сегодня по дискриминации волонтерского движения. С чем пришла Елина на расставку и Елина Чегоец, координатор группы ⁇ Волонтерская сестра просердия ⁇ и адвокат ⁇ Головковалег ⁇ Олег Головков. Добрый день или утро. На данный момент в соцсетях и в общественном движении Харькова очень большие кривотолки вокруг нашей организации, вокруг и лично моей персоны о нашей волонтерской работе. Есть Люди, которые в чем-то обвиняют, есть также люди, которые в чем-то хвалят. Хотелось бы все-таки ответить вот, публично при абсолютно всех людях, соответственно, выложить эту пресс-конференцию у себя на странице у себя в группе на те вопросы, которые больше всего интересовали тех людей, которые писали что-то в соцсетях по поводу работы конкретно нашей волонтерской организации. Так, с чего начать? Ну, первое, с чего хотелось бы начать, это, наверное, о том, что пишут по поводу печального события в нашем городе, по поводу теракта 22 февраля. После теракта в нашу организацию принесли крупные суммы денег для того, чтобы можно было помочь ребятам которые погибли, и тем ребятам, которые находились на лечении и получили осколочные ранения, как правильно сказать, в момент этого теракта. Вот. Постоянно говорят о том, что деньги не дошли до адресатов, что вроде как я их себе прикарманила, что вроде как наш фонд нецелесообразно их потратил. Хотелось бы ответить на этот вопрос. Сумма, которую внес один из наших жителей нашего города, очень крупная сумма, 200 тысяч гривен, о чем неоднократно было указано на нашей странице и в Фейсбуке, и ВКонтакте, эта сумма по нашему решению, так как она была передана нам, была роздана пострадавшим, погибшим ребятам в этом теракте. А именно, была передана сестре подполковника милиции, который погиб и проживает в Первомайске. 50 тысяч гривен. 50 тысяч гривен было передано семье Дидека Даниила, погибшего нашего парня-героя. 50 тысяч гривен было передано дочери и жене Игоря Толмачева, погибшего. 50 тысяч гривен осталось на руках. Значит, попытки связаться с родителями Николая, погибшего, к сожалению, закончились лично нашим неуспехом. Не получилось этого всего сделать. Было очень много желающих получить эти 50 тысяч гривен, но по решению нашего коллектива и по согласованию с человеком, который эти 50 тысяч гривен передал, на них было закуплено необходимое оборудование и матрасы, всякие разные операционные наборы и так далее. Все, что нужно было для Института неотложной хирургии, о чем был подробный пост, где были выложены квитанции, платежки об оплате на закупку этого оборудования и этих необходимых средств, равно как и фотографии. И имеются акты приема-передачи, и больница этого отрицать не будет. Почему именно эта больница была выбрана? Потому что когда все больницы города, всех четырех ребят, которые получили серьезные осколки, ну, скажем таким словом, послали, эта больница взялась и вытащила все осколки и из молодого парня Дениски, и из Дмитрия, нашего добровольца батальона «Харьков-1», и парень по имени Сергей, который точно так же пострадал при этом театре, и девушка Юля. Далее были суммы, соответственно была именно эта больница выбрана, поэтому именно на, на них было потрачены эти деньги, потому что они очень хорошо отнеслись к ребятам, абсолютно безвозмездно все это сделали. Вот. Далее суммы, которые были переданы. Кто-то приходил и передавал деньги и просил, вот передайте, пожалуйста, лично отцу погибшего Данила, потому что я папа его одноклассника. Мы приезжали к семье, передавали 50 тысяч гривен и передавали эту сумму семье. Мы присутствовали там, я была там, естественно, не сама, там точно так же был и директор школы, и родители, оба родителя погибшего, к сожалению, парня. Очень жаль, что с этими людьми связала именно такое печальное событие. Вот. Далее были те суммы, которые приносили ребята, в том числе и собранные волонтерами деньги, которые хотели помочь. Которые приносили ребята и говорили о том, что потратьте, пожалуйста, их на нужды вот, ребят погибших. Были оплачены похороны лично нашей организации двум человекам Игорю Толмачеву и Даниилу Дидоку. Мы покупали венки, мы оплачивали катафалки, мы оплачивали автобусы, на которых передвигались ребята. Этому всему есть огромное количество и свидетелей, и подтверждающих, естественно, документов, потому что, ну, то есть, все это реально проводилось в нашей организации. По похоронам Данила кафетерии, в котором проходили поминки, оплачивали ребята сами, школьники, родители, не вникала в этот вопрос. То есть это все по похоронам Игоря Толмачева, так как он у нас был очень значимый, очень видной персоной, оплачивали точно так же мы. На нем присутствовало 100 человек. И, и супруга, и дочь все это могут подтвердить равно как и все те места, где все это оплачивалось. К великому сожалению. За место на кладбище для Игоря Толмачева пришлось точно так же заплатить, для Даниила нам не пришлось этого делать, потому как он был похоронен для своих родственников, поэтому то есть там эта сумма не была необходима, но ну, эта сумма достаточно приличная, 8 тысяч гривен на Слобожанском кладбище нам пришлось заплатить только за одно место, ну плюс все остальное, что необходимо было для похорон, это и гроб, и венки, и катафалки, и автобусы, и кафе и так далее». То есть ни одна копейка из этих денег, которые передали все люди, не была использована никуда, кроме вот конкретно этих похорон. Более того, все суммы, которые были затрачены на похороны, они, честно говоря, превышают немного, они превышают немного те деньги, которые люди сдали. В связи с тем, что у нас были отложены средства на. Ну, Бывают всякие разные ситуации, к сожалению, эта ситуация произошла. Вот. Мы смогли все вот это погасить, потому что не считали, что должны родственники еще и это все вникать. Хотелось очень сильно помочь. Как бы сами вызвались, сами все это и сделали. Точнее, не то, что даже сами вызвались, а вот первый человек позвонил и спросил, «Ирин, ну вот сейчас вам передавать помощь, вы будете заниматься?» Естественно, мы занимались, потому что Игорь Толмачев, во-первых, был моим другом, во-вторых, я при этом присутствовала, при этом в теракте, и там точно так же находилась. Вот Это что касается конкретно вот этих всех растрат, которые были по вот этому вот страшному событию. Далее несутся заявления, в мой, конкретно уже лично в мой адрес, о небыта купленной машине моей за волонтерские деньги. Машина моя, что указано в паспорте, была куплена 20 февраля 2013 года. Далее несутся какие-то заявления о том, что вроде как я построила дом на волонтерские деньги. Дом мой, что есть, на что есть документы, построен в 2010 году. Далее, я и моя семья достаточно небедные люди. Мы жили до момента начала войны абсолютно нормально и прекрасно. У нас есть квартира, у нас есть офис, у нас есть дача, но ну, уже нету потому как мы ее продали. На все, у нас есть достаточно приличный доход и у меня, и у моей семьи. Приглашаю всех на страничку ВКонтакте, в котором есть около 13 тысяч лично моих фотографий о моих всех путешествиях по Европе, по разным странам и так далее. Я это делала постоянно и всегда. Вместо покупки каких-то там дорогих украшений, там кофточек, каблуков или чего-то еще, я предпочитаю, равно как и моя семья, путешествовать по миру. И тут... Я поступила точно так же. Когда у меня, простите, ради бога, закипел уже мозг и просто состояние было уже такое, что надо было отключиться немножко от волонтерской работы, естественно, я могу спокойно позволить себе, как и раньше я это всегда делала, поехать в Европу. Я поехала в Европу и спокойно там провела это, это время, которое я там провела, вернулась и опять включилась в дело. Зачем объявлять нашу семью бомжами? Мы... Работали достаточно успешно. И сейчас точно так же мы продолжаем работать на той же самой работе, на которой я и получала свои собственные финансовые средства для того, чтобы путешествовать, как и до войны, и сейчас на свои личные собственные средства которые лично зарабатывают со мной и моей семьей. Теперь она у меня стала еще гораздо больше, потому как и моя сестра, и я вышли, вышли замуж, у нас появилось еще огромное количество родственников, и мы можем себе позволить это все делать. По постройке дома, который был, опять же повторяю, по тех паспорту в 2010 году уже построен, как некоторые указывают, что это мега какое-то европейское там сооружение, супер навороченное, ничего подобного и близко нет. Мы его потихонечку достраиваем. Достраиваем за счет чего? За счет того, что далеко не секрет, на любых сайтах недвижимости есть информация о продаже нашего имущества. Продаем мы его не вчера, а с 2008 года. Мы продаем наше имущество. Мы продаем офис который принадлежит нам с 2000 года, лично нам, который мы выкупили у коммунального хозяйства для, после той разрухи, в которую мы зашли, мы сделали из него шикарный хороший офис, могли себе это позволить, и выкупили его. Выкупили его в кредит, кредит выплатили, он принадлежит нам. Мы его продаем для того, чтобы построить, достро, достроить свой дом, в котором мы планируем жить всеми нашими сеймами, детьми, собаками, котами и кем угодно, коровами, свиньями и так далее. Равно мы продаем свою квартиру, которую получил еще мой отец в 1981 году. Квартира приватизирована, также принадлежит нам. Эта информация есть на сайтах недвижимости о продаже квартиры. Если кто-то хочет это все приобрести, пожалуйста. Равно как мы продавали и дачу. Дачу мы продали в двух, которая досталась по наследству от бабушки маме. Это маленькая скромная дачка на 12 соток с маленьким крохотным домиком. Мы продали ее за две части. Одну часть денег мы получили, на которую мы закупили необходимые материалы для того, чтобы достраивать дом, который не совсем еще закончен. Вторую часть мы получили после оформления всех документов. Я думаю, вы знаете, что в Держкомземе это непросто сделать, поэтому это затянулся на процесс. Вторую часть мы получили, которую точно так же потратим на это. Надеемся, что скоро мы все-таки продадим квартиру и сможем достроить это все до конца далее третий аспект того что вроде как нецелесообразно растрачивается средства которые приходят для раненых ребят нами должна сообщить вам я думаю что и многие волонтеры точно также это все поддержат, о том что средства Выделяются абсолютно по-разному. Кто-то выделяет исключительно на раненых ребят, кто-то готов купить, допустим, какое-то оборудование, кто-то готов купить, допустим, какие-то необходимые автомобили, которые мы передаем в зону АТО, кто-то готов купить какие-то там калиматорные прицелы, какие-то бинокли и так далее, и так далее. потому как мы работаем точно так же и с передовой очень сильно. И наши волонтеры туда ездят и занимаются закупкой необходимого конкретно именно для ребят, которые находятся на передовой. Ни для кого не секрет, что нельзя все заплатить официально и купить в магазине, в каком-то супермаркете или в каком-то там, не знаю, строительном супермаркете или еще там где-то. К сожалению, много всего. Можно купить только за нал и, и э, где-то на рынке. Опять же, на рынке может быть дешевле. Иногда, возможно, э, дают документы рыночные не очень, скажем так, ну, правильного образца, как это было бы необходимо. Иногда вообще ничего не дают. Особенно в тот момент, когда мы закупаем ребятам овощи на первом километре. И это далеко не 2-3 килограмма, а это идет уже на тонны измерения, потому как у нас достаточно много батальонов, которых мы обеспечиваем и об этом мы постоянно указываем везде. Естественно, идут затраты наличными деньгами, которые люди приносят не только для раненых бойцов. Есть люди, которые готовы э, чинить автомобили, которые готовы для автомобилей что-то покупать. Есть и люди, которые готовы были полностью, и это они сделали, проплатили, восстановление нового госпиталя в Донецкой области, которое предпорядковывается Харьковскому госпиталю. Эти люди просто пришли, дали налом деньги вообще сказали, ничего нас не пишите, но мы, естественно, они их написали, мы не писали, кто они и что они, мы написали, куда было все это потрачено. Равно как и, э, я думаю, что никто не даст мне соврать, что есть и люди, которые готовы некоторым фондам, и об этом фонды озвучивают благотворительные, которые занимаются волонтерством, оплачивать и заработную плату, и какие-то там необходимые обучения, и какие-то еще вещи, которые не связаны ни с ранеными, которые не связаны там, ни с э, ребятами на передовой, которые... Э, Абсолютно связаны конкретно с работой фонда. Например, не так давно мы оплатили обучение для Татьяны Филипповны Чаговец. Это один из наших волонтеров. Судя по фамилии, вы, наверное, догадались, что это моя мама. Мы оплатили абсолютно его сознательно, потому что это обучение на правильное написание и подготовку грантов. Это обучение на правильное привлечение средств для благотворительности, которая очень сильно нам поможет в развитии нашего реабилитационного центра, который на данный момент с большим очень успехом э, двигается к открытию. Об этом мы точно также давали пресс-конференцию по открытию реабилитационного центра. Э, далее есть у нас э, затраты различные абсолютно, но э, практически на все то, что было приобретено. Что было приобретено за наличный расчет, за, тот, за те деньги, которые приходят на фонд, за те деньги, которые приходят на фондовские карты, которые оформлены на мое имя, как руководителя нашей организации, нашего фонда. На все это мы имеем документы, постоянно публикуются отчеты и постоянно публикуются и платежные поручения в которых написано, куда и что было оплачено. Постоянно мы публикуем и те чеки. Да, возможно, не совсем доскональные, в, я имею в виду, в, выглядят не совсем досконально, но, к сожалению, на рынке Барабашова иногда дают и такие, там, или на лоски, допустим, дают и такие. Далее, а, самый главный вопрос по поводу моих колес, которые я поставила на свою машину, не санкционировано за деньги харьковчан. Довожу до вашего сведения, что на мою машину действительно были поставлены колеса, колеса были поставлены и были приобретены конкретно с моей карты, потому как на эти деньги, в связи с тем, что машина принадлежит лично мне, по идее я не обязана ее использовать в целях скажем так нашего государства потому как мы сейчас заменяем немножко наше государство именно на помощь машина постоянно ездит груженная постоянно э, я перевожу то посылки ребят которые мы собираем с госпиталя то, и, то я их забираю то я их приближаю, они абсолютно все этот самый э, ну к великому сожалению да так случилось что я и глушак себе разбила сзади потому как достаточно низкий клиренс у машины и э, я разбила себе переднюю защиту которая была э, которая стоит у меня э, на автомоб на передней этой самой, равно как и вырвались э, защитные, э, в колесах, которые стоят, защитные вот эти вот круги, я забыла, как они называются, уж очень извиняюсь, я все-таки девочка, может не важно, да, вот, э, то есть, равно с этим было убито просто два диска, которые ребята раскатали на СТО и сказали, что, ну, конечно, лучше на них не ездить, но сохраните на всякий случай. Э, пошустрив, побегав, попросив помощи у и одноклассников моего отца, и одноклассников моего мужа. Мы попросили помощи, может быть, кто-то согласится дать нам деньги для того, чтобы можно, машина могла двигаться. Предложила компания нам поставить колеса гораздо большего диаметра для того, чтобы машина немножко поднялась. Там нужно было ее немножко укрепить, чего-то там переделать. Я в этом не очень хорошо понимаю. Вот. Ну, то есть мы на это согласились, нам сказали цифру. Мы нашли эту цифру, получили эту цифру от э, людей. И э, поставили эти все колеса. К сожалению, эти колеса украли. Некоторые заявляют, что я их украла у себя сама, я их спрятала. То есть я полгода проездила на колесах, потом решила их спрятать, чтобы в конце в воду, как говорили некоторые личности. К великому сожалению, должна огорчить этих личностей, потому что я подала заявление в милицию. Как ни странно, милиция приехала через 20 минут. Параллельно в нашем же дворе. Точно с такой же «Тойоты», только красного цвета, были сняты колеса. Ни в коем случае я никого не подозреваю в этом, потому что я думаю, что это просто был заказ. Просто выследили и одновременно две машины так и обчистили. К сожалению, у нас промышляется это в нашем дворе. Это не первая машина, с которой колеса сняты. Вот. Сейчас, на данный момент, моя машина стоит на тех колесах, которые были у меня до этого. Соответственно, она опять же стала ниже. И, ну, Я думаю, что я справлюсь с этим вопросом. Вот. Что? Отчетность. да Возможность предоставить отчетность. Да, пожалуйста. Мы хотели бы официально заявить и пригласить ребят, которые сейчас... Ну, готовы это сделать или которые умеют это делать, или которые, которые могут сделать группу э, людей, ну, конечно, в разумном количестве, не хотелось, чтобы это было бы 200-300 человек, которым э, вот та группа людей, которая сейчас э, вот, при помощи социальных сетей обратилась ко мне, с вот этим вот всей вот этой вот этой самообвинениями всеми этим. Выберите, ребят, мы готовы, пожалуйста, предоставить отчетность по приходу, по расходу и вообще без всяких проблем. Да, да, ну можно и так сказать. И должна напомнить о том, что наша организация является официальной юридической организацией. Она зарегистрирована в Налоговой инспекции. И постоянно все отчеты подаются в Налоговую инспекцию. О приходе, о растратах об оставшихся средствах и все, что необходимо в этом этапе. Равно как и я, один из самых первых людей Харькова, но точно первый человек в Дзержинском районе, по закону о волонтерстве был точно так же зарегистрирован в налоговой инспекции вместе со всеми моими карточками и со всеми моими счетами. Там, кстати, еще кто-то упоминал про мои валютные счета. Так мои валютные счета открыты еще с 2008 года, на которых есть и деньги, которые принадлежат лично мне лично мои средства а, на открытых счетах, которые были открыты уже достаточно давно. Я думаю, что если я попрошу банк, они мне это, эту информацию предоставят. Поэтому, как бы, если есть желание у группы людей, давайте, пожалуйста, обговорим этот вопрос. Мы готовы это все предоставить. То есть мы и так, это, все эти отчетности всегда сдается в налоговую инспекцию. И вся эта э, отчетность... Э, как бы она видна, и хотелось бы, вот, публиковали где-то пример отчетности какого-то другой какой-то организации, в которой, ну, простите, написано было, что вот пришло там такое-то количество денег, там купили вот это за столько-то, вот это за столько-то, потратили столько-то, осталось столько-то. А, простите, а где же подтверждающие документы тогда к этому отчету? Ради бога, ну, у нас конкретно есть Каждый день мы публикуем поименно людей, которые приносят нам деньги в госпиталь, по э, имени и фамилии людей, которые присылают деньги на карту, которые переводят на счет, э, равно как и выкладываем постоянно и все платежки со всеми проплатами в больших суммах и в мелких затратах. Раньше я это делала часто, к сожалению, я очень извиняюсь, сейчас просто нет такого времени, поэтому это делаю два раза в месяц, это полностью листы, на которых есть господи, как называется, чеки на то, что было потрачено. На, на то, что было потрачено эти средства, то есть это все публицируется. По поводу заявлений, собственно, с чего все началось, что вроде как у нас в группе а, мы удаляем отчеты. Хм. Два отчета действительно было удалено. К сожалению, один был по просьбе родственников, потому что человек умер у нас в больнице, в институте неотложной хирургии. Попросил сын не писать ничего более о его отце и удалить все публикации. Публикация была удалена. И обратился к нам боец. Который попросил ампулу стоимостью 13 тысяч гривен, по его словам и по словам доктора. Мы залезли в интернет, посмотрели действительно, что есть ампула, которая стоит 13 тысяч гривен, но есть также и дешевле все эти ампулы. Люди благопомогли, они покидали эти все ссылки опубликовали просьбу этого парня, с его номером карточки, с его номером телефона каждый человек мог удостовериться. Как только я связалась с докторами, попросила докторов, что давайте, ж, может быть, как-то мы чуть-чуть подешевле там и так далее, хотя человек с нас денег не просит, то есть мы собираем лично на его карту, на его лично нужно. Но оказалось, что там можно как-то проколоть не одну эту дорогую, а две более дешевых, парнем с этим бойцом мы переговорили, он сказал, что суммы достаточно, поэтому эта публикация была удалена, о чем я, собственно говоря, и огласила, что суммы достаточно, на карту бойца была собрана и так далее. Действительно, я обратила внимание на то, что действительно нет некоторых страниц нашего отчета. Не отвечу на этот вопрос, не знаю, куда они пропали. Заявляю официально, не удаляло никаких отчетов, и смысла не было. Зачем их публиковать, чтобы потом удалять? Смысла никакого нету, абсолютно. Вот, Опять же, готовы пригласить человека, который хорошо соображает в Фейсбуке, не знаю, как там, хакер, айтишник, как он там называется, зайти с нашего аккаунта и посмотреть, каким образом это все происходит. Честно, профан в этом деле, полный профан, не знаю. Но на странице в группе ВКонтакте я проверила специально все это, все абсолютно публикации, которые сделаны нами, кроме тех двух, о которых я уже упоминала, все публикации сохранены и все сделаны. Страничка ВКонтакте, у нас в Фейсбуке есть ссылка, но ссылку я сброшу всем, чтобы все могли туда перейти и там могли посмотреть конкретно на все то, что возможно удалено из Фейсбука. Стали обращать внимание, кстати, на то, что некоторые посты, их почему-то нет в Фейсбуке. По какой причине? Возможно, потому что, не знаю, мало просмотров, они куда-то или падают вниз, надо где-то, может быть, в другом месте искать. Не могу ответить на этот вопрос, не знаю, но знаю точно, что мы ничего не удаляем из тех постов, которые мы там публикуем. И если бы хотели что-то скрыть, ну уж точно бы не публиковали, а потом не удаляли бы. Ну вот. Да, я хотел бы сказать, что на самом деле до сегодняшнего дня включительно мы, было предложение от Ярины всем, кто сомневается в отчетности, всем, кто сомневается в прозрачности работы фонда, прийти, встретиться и просмотреть документы. Это направлялось как в личку, так это публично публиковалось в соцсетях. Вчера через посредников мы обращались к лицам, которые пишут, ну скажем так, несколько некорректную информацию относительно фонда, провести встречу, провести встречу, собраться, Ребята, мы готовы полностью открывать все документы от и до. Мы готовы показывать, сколько денег поступало, сколько денег расходовалось, и все это подтверждать документами первичными документами, на которых не прячутся ни печати, ни фамилии тех, кто продавал. Пожалуйста, перепроверяйте, делайте встречные проверки и так далее, и так далее значит, к сожалению, навстречу к нам не пошли, поэтому был выбран режим выйти и публично заявить о том, что ребята, первое, нам нечего скрывать, мы абсолютно открыты, фонд готов показывать и раскрываться, и следующее официальное предупреждение о том, что если в дальнейшем будут продолжаться попытки поползновения, инсинуаций каких-либо неправдивых заявлений Относительно деятельности фонда, отдельных сотрудников фонда. Мы все будем воспринимать эту ситуацию, я сейчас говорю от имени многих волонтеров Харькова, многих активистов Харькова, будем воспринимать это как попытку топить волонтерское движение в Харькове как попытку препятствовать волонтерскому движению в Харькове. Не надо волонтерское движение всем, что вы здесь конкретно, конкретному человеку. У нас люди патриотичные, герои, молодежь замечательные, старики. Зачем вы на волонтерское движение все сваливаете? По да, пожалуйста, мы перейдем к вопросам. А, не пытания. вопрос. Смотрите, есть открытость и понятность прозрачность работы. Пожалуйста, приходите. Пожалуйста, смотрите. Мы готовы показывать, да. мы готовы рассказывать, мы готовы, готовы отчитываться. Но создавать волну о том, что э, воруют и так далее, и так далее, вот здесь несколько некорректно. Это моя точка зрения. И мы здесь будем реагировать в правовом поле. Мы будем вынуждены реагировать. Я, ну, я считаю, что должно быть официальное следствие, на сегодня будет обновлено, вот и по конкретным фактам должно быть доказано. Доказательно нельзя обвинять. Людей, мы готовы, Согласны. вообще нет проблем. Согласен, пожалуйста, мы приглашаем, я же говорю, есть, есть желание, а, что чтобы... Вот. Я не знаю. Давайте мы не будем здесь использовать это... фамилии. Это как-то да. Это Да. Да. да. да. Я пожалуйста, бы... никто да. не против да. никаких Мы проверок. Мы приглашаем вас устроить проверку. Ну, да, да, да. И вы можете задать, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, спр... спрашивайте. Я... Спрашивайте, Я... пожалуйста. Слышали, для того, чтобы у нас да. здесь коммуникационная площадка, поэтому говорит кто-то один. Четко представляемся и задаем вопросы. Пожалуйста. Да отличался и отличаюсь, я не говорю всегда, но в я хорошо отношусь к людям. Я хорошо отношусь ко всем сегодня людям, которые делают доброе дело. Но э, я всегда был за то, чтобы была с, э, справедливость. И думаю, что делать выводов по поводу того, кто украл или не украл, мы будем их делать только тогда, когда пройдут реальные расследования. А вам, Олег, я бы хотел сказать, не надо говорить сегодня, знаете, такими, ну, знаете, пугающими фразами, кто-то кого-то в чем-то уличает, у нас уже есть такое, знаете, если мы критикуем новую власть, значит, мы засланники Путина, это правильно, понимаете? Мне кажется, это следующее будет публикация. Поэтому вот сегодня вы все, вот вы за столом, и эти люди, которые сидят в зале вместе со мной, мы с вами, в принципе, делаем одно дело. Да? Поэтому... Для того, чтобы это одно дело делалось правильно, я считаю, что должно пройти правильное расследование, точнее объективное, и потом уже делать выводы. Только ни в коем случае, я попрошу Игоря Рософа, и пожалуйста, Вопрос у меня, у меня нет. Это было мое, знаете, как депутаты рассказывали, как существующая, действующая депутатка, который сегодня хочет, чтобы депутаты Горсовета, областного совета именно в Казани, пришли нормально а uh, устраивать вот эти вот предвыборные кампании там. И, и, нет, мы сразу, мы да, нет, мы там, говорим там, мы не по тем, Спасибо. На самом деле, как бы я принимаю это замечание. Я просто хотел сказать о том, что, к сожалению, будем вынуждены реагировать. Это не угроза, это объективная констатация Да, пары. потому что все-таки хотелось да, бы, да, чтобы все было правильно. Да, я вас знаю, Света. И которого, ну, скажем так, уже недели я не могу писать комментарии к вашим постам. Потому что вы меня, говоря, разговорной речью за банили. У меня два вопроса. Первый. Вы сознательно сейчас шли на пресс конференцию И вас люди просят, дайте конкретные цифры. Конкретные цифры, сколько вы потратили на обраный данный дитя? Сколько вы потратили на Оминке-Полмачок? Сколько вы потратили на полномочиво? Вы идете на пресс-конференцию, и вы не в состоянии написать список конкретных цифр. Вы сейчас сидите перед папой, да, идите и говорите, я передавал сумму. Вы можете сказать конкретную сумму, которую вы передали из рук в руки. Но если вы можете здесь си все сидеть, что же нам скрывать с вами? Да, Пожалуйста. конечно конкретно здравствуйте андрей конкретно андрею и его супруге когда я приходила к ним домой для того чтобы передать средства было передано 50 тысяч гривен из той суммы которые были поделены да. и была передана сумма в размере 5 от, однокла... Не одноклассника, от отца нет нет подождите от отца который передал мне возле памятника Шевченко деньги лично для вас. Да, от отца одноклассника Дани, была передана вам сумма денег. Ну какая сумма да? Я ж назвала сумму 5 тысяч. От, от отца От отца, от отца вы однокласс... вы не Да, я а передавала не вам на. Не к... передавал. Нет. Причем тут Светлана упавлана. Мы приходили с директором школы. Директор школы отдавал свои деньги. Директор от школы. Директор школы передавала деньги, которые собрали дети для коли, которые были да, переданы его девушке. Да, да, вот у меня есть переписка с вами, и вы мне пишете о том, что вы получили для меня 15 тысяч гривен. Я могу сейчас ее показать. Да, По пожалуйста, покажите. Вам... Андрей, вы можете не показать, я, про... прокоммен... я могу ее прокомментировать. А, а вы сказали, что вы мне ее э уже э отдали. Это сумма. Это сумма, которая была собрана волонтерами, ребятами, которая была передана мне для того, чтобы я. Эту сумму, э, ну, они передали ее мне, чтобы я ей распорядилась. И эта сумма была э, потрачена на похороны, э, простите, пожалуйста, вашего сына. 15 тысяч жили? Больше. Больше, да? Да. А можно узнать, на что? Не, ну я просто, если должен, я хотя бы должен понимать, за что он должен. Ну, пригласи, Андрея, он пригласи Андрея, чтобы он просмотрел. А Андрей, за почему вы мне что-то должны? Вы мне ничего не должны. Нет, но ну вы сказали о том, что вам деньги, которые вам перечислили на ребят, на подъемчиков, mm -hmm. вам нехватило. Вы докладывали деньги свои. Вы сказали. Об этом, да, это конечно а, я, я об этом сказала. сказала. Я это я был. Поставить. Я готов отдать вам эти деньги, только вы скажите, за что вы их потратили. Андрей, вы ничего мне не должны. Это я вы говорила вы это вы... совершенно это не для, это для этого. Не мне вам и денег. Я вам говорю, вы можете сказать, что вы их потратили. Да, могу и сказать. сказать. И я, я думаю, думаю что вы это идеей, подтвердите. Сумма в количестве, которые вам перечислили деньги именно на помощь и, и раненым выпадивших. Можно дать обычный нормальный отчет. Сколько вы получили денег, сколько вы потратили. Только с указанием имен, потому что мне постоянно звонят, да. пишут люди, говорят, вы получили эти деньги. Я говорю, я не знаю. Но я уже знаю процентов, что большую часть я не получу просто исходя из суммы. Мне не нужны эти деньги. Люди, которые меня знают, они знают, что я и так помогаю, мне не нужны эти деньги. Вы знаете отлично, когда вы мне отдавали, я думаю о том, что эти деньги пойдут ради, я их собирался дать. Да, я знаю, да, вы, вы, вы это говорили. Я это говорю не ради денег. Но я не хочу, чтобы эти деньги шли не по назначению. Особенно mm -hmm. после определенных ваших высказываний. И вообще, ну, честно говоря, даже отчетов с вами нет. Это ваше право. Это мое да, право, да. Совершенно верно. Но отчет, отчет вот вы, журналисты, будьте добры сделайте полный отчет конкретно по суммам, по фамилиям, по людям, которые вам перечисляли деньги. Как здесь, так и за границей. Полностью. И напишите, пожалуйста, как вы их познаете. Мы сейчас говорим о... Конкретно о теракте. Мы конкретно о теракте. Хотите, вы хотите аудит, давайте сделаем аудит. Независимо от ваших карт, всего. То есть вы можете Конечно. дать доступ, к людям, пусть люди делают. Аудит. Я вот. только что это предложила. Ну, аудит сказала, что... Я только, это... Я только что вы это сказали, предложила. Что вы, вы уже пригласили, вы уже людей. Придите в гости, посмотрите, что написано. Я должен... Один человек пишет, допустим, в Мельницкого. Вам деньги Вы получили, мне нужно сказать, пойдите, я рене вуз, который посмотри, или как? Ну как мне нужно? Если он перечислял вам деньги, то вы должны знать, получили вы или нет. А или Я успех... через вас перечислял, у меня знать не было. А, я поняла. Я, я поняла, не давал что что выглазу нигде. Я не, ну, я не инициировал платить. Вот да, действительно, перечислялось, перечислялись деньги. Я этого не отрицаю, я с этого начала заявление о том, что перечислялись деньги вот, конкретно вот. По, те, по терактам, перечислялись все эти деньги. Я Заявляю сейчас и обещаю вам лично, Андрей, будет полностью опубликован еще раз отчет о потраченных всех суммах, о полученных, о потраченных по 22 февраля. Не могу обещать вам это сегодня, не успею физически. Обещаю вам, что в субботу утром этот отчет будет там висеть. Простите, ради бога, не успею физически просто его сделать, подготовить и опубликовать. Еще раз он уже был? И аудит. Конечно. Значит, с 23. Да, с 23 февраля, 22 не было ничего. С 23 февраля люди. Подождите. С 23 февраля люди начали перечислять деньги. Конкретно по терактам. Были отдельные посты, где было написано. Что-что? С 23 февраля по 26, по-моему. Было прописано четко, что кто, сколько, передал, а, для какой, именно конкретно, что для 23 февраля для пострадавших передал. Там, Иванов, Петров, Сидоров, столько-то, столько-то, столько-то, этот столько-то, этот столько, этот, столько Далее была публикация о том, что вот передали 50 тысяч тому. Потом передали 50 тысяч тому. Потом передали 50 тысяч тому. Эти все отчеты были каждодневно опубликованы на Фейсбуке. Я готова, Андрей, по вашей просьбе э, и по просьбе людей всех, и по вашей Светлане, опубликовать отчет конкретно по растратам и полученным финансам по теракту. Никаких криминалов там нету абсолютно, и все четко было потрачено. У меня есть информация, исходя из того, что вижу я. Что там денег, так, что там достаточно было. Перекрыть это с головой. Ну, вот просто исходя из той информации, я знаю конкретных людей, которые давали деньги. Даже вот про 15 тысяч, которые вы давали. я вот могу сейчас... 12, я ошиблась, 12. 12, писали 15. Ну, я да, вам писала 15, дали, дали, дали да. 5. Нет, подождите. Одна сумма была передана лично для вас. Та сумма, которая была собрана волонтерами, она была передана с формулировкой с формулировкой того, что э, можем мы потратить их на помощь семьям погибших ребят. Ну, я считаю, что оплата похорон – это помощь семьям погибших ребят. Андрей, вы же не можете отрицать, что да, этого я мы не делали? Нет, я, я хочу цифры. Да, я Андрей, вам, я, нет я вопросов, я, я, вижу, я отвечаю. Поведение. Андрей, да. я отвечаю на вашу просьбу, и будет опубликован пост, который все абсолютно могут увидеть. Мы расшариваем его по всем абсолютно группам, конкретно по поводу потраченных всех денег на 22 февраля. Последние ну, из, 50, из них, 50 тысяч, были потрачены недавно на Институт неотложной хирургии. Я думаю, что у вас эта информация есть, что мы на Институт неотложной хирургии закупили это все оборудование. 50 тысяч это чужие деньги. Да. Да. Ну, за них было, как которые были в него, у в этом отношении у меня вопросов. У меня есть вопросы насчет всех остальных денег, которые были перечислены. В течение всего этого времени, не с 23 по 26, а вообще-то все это время. Потому что есть люди, которые перечислили, в значение позже день. При, пригласи. Андрей, а если Давай, Андрей, Андрей, больше, Андрей, а если мы проведем вопрос, в рабочем да. режиме в следующую встречу, у вас есть информация о перечислениях? Правильно? Да. Так, мы понимаем, оп да. Определенная. Нет, нет, нет, нет не, вы не, не дослушали, вы Андрей, вы нет, Вы сможете, э, да. нет, вам откроет полностью всю информацию, она в принципе нет, она нет, и так нет, нет, вы нет, нет, дело нет, нет, нет, нет, кто нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет, кто нет, нет, нет, нет, нет, нет, кто нет, нет, нет, по расследованию он пригласил какого-то парня по фейсбуке, он называется Марк Захаров, который заявил мне, что он является расследователем этого дела. Я конкретно Марку Захарову ответила на вопрос, пожалуйста, пускай человек, который передавал мне деньги, придет ко мне и лично со мной встретится. К великому сожалению, это так в воздухе и растаяло. Никто не пришел, никто не встретился. никто. Да. Не, не, да, да, нет, нет, Значит, конечно, конечно. Давайте конечно. сделаем так. Да. Если у вас... Если, если можно, давайте конечно. я думаю, что Конечно. Нас... <клево> первое, я хочу заметить, что мы не обвиняем в чаговец, а мы заявляем о подозрении. <клево> это разные вещи. Тем не менее, это называется деформацией, за это надо будет материально отвечать, если подозрение не, не Это первое. Второе, да. я шел там рядом. И Понимаете, шел я шел рядом с... Молочок, с вашим сыном. Я знаю Ирину за это время. Я знаю, что от свои деньги тратила в огромном количестве. Когда сейчас это, идет, это обвинение... Вот, вот скажите одну простую вещь. У нас была уже аналогичная ситуация с другим волонтером. Только за него все который... волонтеры стали. А ничего, подобного, ничего подобного. Не больше, там, там значит, была ситуация, я не когда я... они говорили, что она не может отчитаться за все деньги. Но она возила на передовую. Приехал командир подразделения разведки который сказал, что если бы она отчиталась за те деньги, которые на меня потратила, даже попробовал я бы не смог бы ей смог бы с ней дальше сотрудничать. Потому что не все, что мы, нам приобретали, приобреталось официально. Это совершенно конкретный вопрос. Это может если вы думаете, что подтвердить. По, по, по медицине, по лечению, все приобретается официально для наших ребят, вы ошибаетесь, это не так. Если вы думаете, что, понимаете, когда какие-то люди вам говорят, что давали деньги, они не дошли, так вы представьте документы, что были перечисления. Вы вы сейчас. Не, а, не, любят, это перечисления. Вы правословно отменяете сейчас. Это первое. А второе, если вы рассказываете про ребят, которые шли рядом. Так вы спросите у Ярины, как она называется с теми ребятами, которые шли рядом. Дали на друзья. Кем она их называет? Я не знаю. Просто не знаете, это, это не говорите. Я просто был при этом, был с этим ребятами. Были Я был в вместе с вами. Я тут сейчас у Вас есть на меня решить Я вынуждены извиниться, пожалуйста, если можно, давайте мы а, у нас а, времени Игорь, я извиняюсь. У нас следующая... стороны. Чьи Можно узнать? У просто... вас это меня никто не, не и не пять лет, чтобы меня натручивали. Легко, можно и все. Послушайте собрать. меня, если бы я хотел получить деньги, я предъявил бы давным-давно, Иринова подтвердила об этом. Зачем мне сейчас начинать это все? Зачем, объясните мне? Я не имею такого отношения ни к политике, ни к кому. Объясните мне конкретно. Это, может, вы, когда вы говорили там, о том, что, ну, так и так, что вы не за на 5-10. Сейчас это вспомнили, о а ребятах, которые поедали. Это орган дали на нашем участке. Благодарим. Спасибо должен сказать, может это ваша, я не знаю, как это даже назвать, а честь. Вы или вы что это... сделали? не забыли. Мы не забыли, понимаете? Мы не забыли. По нашему представлению, как нам дали орден, как положено. Через полгода. Это, через полгода, когда нам это все. Но это не от нас зависит. От, нас. от кого зависит? Можно узнать? Мы дали представление. Ой, зависит я же от... от... не выдаю ордена. От кого зависит? Кто это дает? Да вы же писали, ваша мама писала, что вы давали на всех сразу. Да, мы давали на всех сразу, Поданья дали сразу же, мгновенно. Почему не дали тогда, ребята? Я не знаю. Это как это, же. Же интернет... это не интересовало? Ну как, как это не интересовало? Покажите мне про какие-то документы, чтобы вы вспомнили об этом. Понимаете, Ш... <сх> да. <чуть> <с receive> я, я, я прошу прощения, ребят, тише, тише. Я прошу прощения. Вы сами задали uh... такой пункт. Нет, извините. Вы не задали okay. такой пункт. Игорь, пожалуйста. пожалуйста, давайте мы... Uh, с... Вы же вообще никаких документов не подошли. Игорь, пожалуйста. Какими я документы прошу, документы? еще документы? раз, Игорь, выйдите, пожалуйста. Какие мне документы нужны? Какие факты? Я... Я их собираюсь. Ирина, мы э, завершаем... На скажу, последний последний мы же услышали от Ирины заявление о том, что она готова идти на контакт, что готова, чтобы будет сохраните аудит. В принципе, наша цель будут. Ну а дальше, пожалуйста, уже следствие будут. Ну, дабы все это прорезумировать, все, спасибо большое, Светлана. Вот, я все-таки очень рада, что вы пришли и что мы смогли поговорить хотя бы здесь, если честно. Потому что так почему-то никто не соглашался ни на встречу, ни на что. Мы приглашали. Да, приглашали. И об этом я писала и в комментариях, и я говорю. Андрей, извините, но я согласна приглашала, правда? Естественно, потому что все отчеты представлены всегда.